Посмотрел на танец листьев, С ними осень как кружилась То кружилась очень близко То куда-то уносилась Танец осени с листвою Осень золотая кружит Вот теперь она со мною Нам никто теперь не нужен Золотистом листье в танце С ними осень ликовала И красивым желтым глянцем Землю осень осыпала Золотистою порою Золотистого опала И, кружась метелию вскоре Лес деревьев обрывала Золотить стою метелью, Осень крупных с опять, золотистою ской танцует снова, все пройдет довольно скоро, и тому не миновать, и другого у природы нет законом стою метелью Осень кружится опять стою листвой Танцует снова Все пройдет довольно скоро И тому не миновать И другого у природы Нет закона И опять я взял Гитару. Я напел мотив знакомый Красоту лестовой по нраву Обратит потом багровый Моя осень золотится В танце медленно кружится Золотым ковром ложится И танцуя веселится Под знакомые аккорды. Пел я осени негромко, Так в осенние приходы. Золотится осень звонко, Кружит осень золотая. Желтою листвой танцуя, Расплескалась стальная Осень в нежных поцелуях Золотистою ветелью Осень крутится опять Золотистою листовой Танцует снова Все пройдет довольно скоро И тому не миновать И другого Закон нам золотистю очень круто опять золотистаю листовой, танцует снова, все пройдет довольно скоро, и тому не миновать. И другого у природы нет закона, Все пройдет довольно скоро, И тому не виновать, И другого у природы нет закона.